Делайте покупки, и потраченные деньги снова возвращаются к вам. Всем привет! С вами я Никита. Я вам расскажу сходства и особенности iPhone 7 и Samsung Galaxy S5. Samsung Galaxy S5. Замечательный смартфон. Работающий на платформе Android с 4 процессором процессором Qualcomm Snapdragon 801-2500MHz, оснащенный Super AMOLED дисплеем, отображающим до 16 миллионов цветов, с диагональю 5.1 Q и камерой на 16 MPX. Оснащен мощным аккумулятором на 2800 мА, который позволяет Аппарату работать до 390 часов в режиме ожидания, и до 21 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить УАТ-браузер, ЭДГИ, СПА, СПА, Wi-Fi, 54 грамма, NFC, ИК-порт, Bluetooth и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки, есть аудио-выход на 3,5 мм. Также стоит отметить, что он оснащен GPS-приемником, который позволит вам, не заблудиться в любом месте. Ну что, а теперь рассмотрим iPhone 7. Смартфоны корпорации Apple, использующие процессор Apple A10 Fusion и операционную систему iOS 10 представленные 7 сентября 2016 года. Диагональ экрана и разрешение была оставлена такой же по сравнению с предыдущими моделями iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Толщина телефона – 7,1 и 7,3 мм, без учета модуля камеры, немного выступающий за пределы двух камер в iPhone 7 Plus. Смартфоны используют только порт Ликтнет. Лишившись традиционного разъема ТРС мини-яч 3,5 мм для подключения проводных наушников. Также телефоны получили защиту от воды и пыли на уровне F67.